В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча журналиста Радика Амирова со студентами. Темой лекции была выбрана профессиональная и общественная деятельность журналиста в реализации гуманитарных проектов. Цель мероприятия – это прямой диалог со студентами, их интересами и ценностями. Для нас это очень большой опыт, потому что мы иногда не понимаем молодежь и не, не слышим их язык. Например, нужно ли слушать Моргенштерна или не нужно слушать Моргенштерна, почему он популярен, не дело не в творчестве певца, а почему молодежь этим увлекается и что надо сделать так, чтобы молодежь привлечь на правильное русло. Особое внимание было уделено вопросу журналистской этики личного бренда. Ради Камиров считает, что кроме следования пунктам трудового договора, каждый журналист обязан следовать негласным правилам. Например, заранее обговорить вопросы логистики, а также пропускного режима и парковки. Также спикер выделил, что общаясь с обучающимся, необходимо избегать оценочных суждений о персонах, более того, не рассказывать в негативном ключе о них своим коллегам. Далее состоялась серия вопросов и ответов. Вот. По вашему мнению, какими качествами должен обладать или развить в себе человек, чтобы стать хорошим телевизионщиком? Ради Амиров подчеркнул, что важным с его точки зрения в работе журналиста является ответственность за достоверность и саму концепцию транслируемой информации. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс.